А Всем здравствуйте, с вами Ольга Арзуманян, я интернет-предприниматель, мне 62 года. На сегодняшний пока что день я развиваю, зарабатываю и развиваюсь в сфере сетевого маркетинга. Но я прохожу обучение в онлайн-школе Леонида Толстого. А Получаю новую профессию, это профессия администратор школ онлайн, и телемаркетолог выполняю задание очередное а по уроку это снять обзорное видео для своего youtube канала в котором вы обучаете других людей искать заказчика как искать заказчика Ребята, я более 10 лет в интернете, и вам, с вами поделюсь всего несколькими фишками. Все фишки я открывать не буду, так как я ими пользуюсь, ищу себе партнеров в сетевой маркетинге. Но и точно так можно искать этих заказчиков, можно искать таким же способом. Самый простой способ я вот вам покажу, это а, старт инсайдеров. Это вы делаете вот такой вот есть инструмент, и под каждым а, вашим постом вы а, даете ссылку. Вот подпишитесь на мою рассылку, будете первыми узнавать все новости. Перейдите по ссылке. А человек подписывается. И если ему не нравится ваша рассылка, он в любое время может отписаться от вашего от вашей рассылки. Второй способ – это сообщество. Сообщество есть в ВК, сообщество есть во всех социальных сетях. Итак, я покажу вам именно ВК. И где польза сообщества, ну, например, как, как правильно питаться. Да? Вот он, питаемся правильно, способ похудеть за 5 дней и давайте, ну давайте, как правильно питаться, давайте зайдем в эту группу и посмотрим, что здесь дает группа. Группа здесь участников 386, ребята, это очень мало, миланопольских. Здесь нет никаких обсуждений, ничего. Я вам сюда заходить не советую. Следующий. Давайте забьем в поисковике. Вот смотрите. Здесь есть полностью вот, здоровая кухня, правильное питание, здоровый образ жизни. Вы можете забить поисковики, ребята, Любой. Как научиться правильно питаться, как, науч... как быстро похудеть, как научиться а, вышивать, как научиться шить. Вплоть до того, что есть такие группы, ребята, вы можете проверить, как э -э -э правильно а, делать макияж научиться целоваться, вплоть до того, что есть такие группы. Поэтому ваше, ваше воображение и вы найдете здесь по группам. Итак, правильное питание как образ жизни. Ну, давайте посмотрим, что здесь за группа. Группа, вроде бы, большая. Посмотрим. Здесь есть... Есть рецепты, есть все по остальным вопросам. Так, общие вопросы по питанию, по худению и Евгений э, Михеев. Вы можете э, к нему добавиться, а вот, ну, ребята, здесь к нему не надо добавляться, я э, не уважаю тех, которые ставят мне свой аватар, а, честное слово, с зоопарком я не, не советую работать. Итак, здоровье, спорт, правильное питание. Давайте посмотрим здесь. Итак, а здесь сколько участников? Участников 187. Ребята, это мало. Ну, администратор, диетолог. А, ну, давайте посмотрим на а, Оксана Павленко. Оксана Павленко а, здесь можно. Ей, я не вижу здесь ничего, никакой подробной информации, а я вам тоже не советую. Итак, следующее сообщество, ну вот, давайте я просто покажу вам, ну вот даже, как похудеть дома с Ольгой Таркунов. Давайте посмотрим, как похудеть, есть ли здесь контакты, смотрим, а как можно связаться, есть и обсуждения, есть и отзывы, и есть и комментарии, и есть даже связь. А вот Здесь она проводит и прямые эфиры, и можно написать ей даже. Итак, вы можете вступить в эту группу и написать ей сообщение, предложить ей свои услуги. А это одна фишка, следующая фишка, я вам покажу, как искать заказчика именно в Телеграм. Это, здесь забиваете поисковик и есть помогатор без нумер. Помогатор номер два, дальше здесь. Помогу. Э -э рекламные маркетинги, визуал. Здесь полностью все, упаковка профиль. здесь полностью. Ребята, есть. Ищу. А вот ищу помогу. Вот. Так что поистовите, забиваете, вот ищу. Давайте посмотрим. Ищу, ищу добрых. Здесь ищу. Ищу. Ищу. Здесь все, вот, ищу, нужен сайт визитка. Итак, ребята, вы добавляетесь к этому а, человеку, а, заводите с ним теплые контакты, переписываетесь и делаете ему а, бизнес-предложение. А, следите за моими роликами. А, я буду теперь их периодически выкладывать на свой YouTube, записывать и выкладывать на свой YouTube. А следующие а, по мере задания и следующие я а, вам покажу, как сделать себе резюме. А, так как вы еще а, у вас нет наработки поле онлайн и как правильно э, заполните анкету, чтобы ну, получить именно заказ. А С вами была Ольга Артеманян. Следите за моим профилем, ребята, и за моим YouTube-каналом. До новых встреч!